Снова мадам и месье, леди и джентльмены. Продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. Сейчас рассматриваем сколиоз. Да? Вот, что нам делать, если сколиоз, например, в нашу сторону, левосторонний? Тогда мы, ну это я уже показывал, да, берем за ногу, предлагаем ее расслабить. Видите, она держит, чтобы вот тут, вот тут расслабились годичная мышцы. Закручиваем человека сюда. Плечо, отпускаю, отпускаю ногу. Плечевой пояс надо расслабить, полностью руки развести. И желательно голову в нашу сторону развернуть. То есть с той стороны нам надо растянуть максимально. Вот, можно добавить еще поворот за руку. Видите, и вот сюда, вот за одну голову. То есть вот он там уже растянулся. То есть толкать будем туда. Нам надо это место подготовить, растянув его. Ногой мы усиливаем рычаг. Нога расслабленная. Раз, два, три. Прицелились и поперечный отрасль. И можно, в принципе, эластистый. Но э, рычаг в виде ноги не достанет до верхнего грудного отдела. Поэтому мы берем и еще усиливаем. Вот, сюда. За счет поворота головы, то есть они были развернуты сюда, рассердеваны позвонки, да, мы за счет поворота головы их довернули вот в обратную сторону. Рука просто расслаблена. Кладем ее на ухо верхнее. Да? И в принципе можно вот так вот продавить. И даже через лопатку, да? но еще лучше, когда вы придерживаете шею своим локтем и вот такой получается рычаг. Только не под ножку хватаем, а за середину плечевой кости. Шатали, раз, раз, продавили. Можно также это сделать вот так, взяв за плечо или под рукой взяв за плечо, да? И вот так же мы продавливаем. И можно, да. Счёт, да? И можно да. вот за кости вот эрычатку. На руке. А, на руке. Угу. Вот так, все, расслабился. У -у -у. И, через лопатку? Э, ну, через лопатку и через мышечные вот этот волокна, да, мы давим в ребено-поперечное сочинение. Наша цель туда. Да. Поэтому, чтобы вот так у кого-то бывает мышечная масса большая, да, мы просто не продаем. Поэтому подготавливаем, вот расслабили, да? Даже не держу, видите, я просто вот придерживаю. Прицелились, только потом подняли и продавили. Усиливаем этот прием тем, что рука просто висит, да. Можно локтем попереться. И вот двумя локтями получается вот раз, раз, вот такое движение. Прощелкиваем и нижний отдел. То есть вот у нас получается движение двумя локтями более мощное. Теперь использование левады, передней левады, для этого нам надо будет опустить человека подальше, вот туда спускайся, еще чуть-чуть, еще спускайся, угу. э -э за руки, либо прямые руки, голова просто висит, вот, либо за руки, да, либо вот, то есть хватаемся за выше локтей, да, либо он кладет руки вот так, друг на друга локтями, да. мы поднимаем его за локти, вот Получается у нас толчок. Для симметрии просто толкаем мастистый вниз. То есть на экстензию мы его раскидываем. Да? А при сколиозе в нашу сторону да, доворачиваем вот так. А -а -а. так. <смех> Сейчас, окажется, все, наверное. <смех> не, не, просто долонул вот так. Вот. Для тех, кто терпит, можно повыше, чем э, рука, сделать бедро свое. Ставим и горизонтально его вот так вот тут нагибаем вперед. Клади сюда локти. Не на меня, на меня. Давай, голова вниз, голова вниз. И также вот прогибаем это вот прямое, да, воздействуя вниз на позвоночник. А при сколиозе вот так доворачиваем, разворачиваемся и вот в сторону в реберную дугу и вастистый также можно. Вот он рычаг получается. Можно даже вот отсюда взять. Вот такой вот рычаг. О, ложись, отдыхай. Если человеку тяжело так поднять, да, то можно использовать, например, вот такую ступеньку. Сюда клади локти. Прямые. Даже прямые, прямые, прямые. Да. просто вниз и Вот. И также мы можем продавить, но в этом случае у нас нету рычага. Видите, рычаг не получается. Сейчас мы добавим рычаг. Просто хочу заметить, что остистые отростки мы напрямую не толкаем, а делаем вот такую подушечку валик, да, из двух э, тенеров в нашей ладони. Сюда входят растистые, и мы получается даем в эту сторону либо в эту, разворачиваясь ладонь, в общем-то неважно. Мы даем, получается, на поперечные отростки, по сути. Вот, теперь увеличиваем этот эффект, положив руки на лоб, как ты делал, вот так лобик, лоб. угу. получается у нас вот, во-первых, появляется рычаг в лоб, да, МД, на экстензию, а во-вторых, можем лордосом подправить, вот прям в седьмой, в первый грудной, раз, И туда протолкнули, в третий позвонок можно подтолкнуть туда. Для тех, кто гибкий, еще усиливаем, да, теперь... Ладошки вот сюда, начались челюсть, под челюсть, под челюсть, челюсть. вот, и опять же лоб, у нас рычаг, и то же самое, шейный отдел и грудной отдел, вот, единственное, что тут при сколиозе, да, не получится вот, до вот такие сделать, Поэтому выбирайте приемы под себя, те, которые вам нужны на данный момент, на то, на что готов человек. Если ступенька, например, высоко, можно и на столе сделать. Опять же, в челюсть Вот так полегче будет, да? В вот угу. увеличиваем. И справляем сколиоз. При сколиозе, в принципе, вот смотрите, получается поперечь астист отросток, да? Поближе подойдите. И, как правило, если он ротирован, то поперечно, то есть так поднимают реберную дугу. Тут можно в реберную дугу прямо вот опереться. И под давлением вниз и вверх, ну, вперед, получается, по 45 градусов, вот туда ее. Раз. И вот туда ее Так, ну, все нормально. Приходи себе, ложись. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал. На колокольчик обязательно, да. И Олег Гудвин. Еще в новых видео покажут еще кое-что интересненькое с сюрпризиком.